Вот немножко еще тоже подтверждение селетия эти цветочки может быть даже словлю да где там где-то видел эту пчелку вот, далеко вот, там. Вот, там блин ага сюда так давай не, б... не беспокойся О, вот, зато мне наносила какая-то муха. Ну, он видели, да, наверное? Думаю, еще будет видно. Ага, да-дай, не боись, еще какие-то пугливые. Вот такие вот, вот открытые. Открывающиеся только вон они. Вот эти. Ай, большой палец какой. Ну вот эти вот открывающиеся, а эти вот еще вообще вот он тут только намечается. Есть вот такие сиреневые, что ли. Красивые тоже. Я потом еще фоток скину в WhatsApp Кацап. Так ну, вот так вот немножко приятного. Вот тоже открывающееся.